Говядину отбили, с двух сторон обжарили, лук, помидоры добавили, на малом огне потушили, сок получили, рис промытый засыпали, соль и специи добавили, крышкой накрыли, 20 минут потушили, на стол подали, соусом полили.